Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Сегодня я хочу вас познакомить с тремя валенными сумочками, которые находятся в данное время у меня в работе. Каждая из этих сумочек уже готова. Она свалена, проглажена и высушена на специальной колодке, для того, чтобы сумочка имела определенную форму. Все они одинакового размера, 28 на 30 сантиметров. На этой сумочке у меня лук с цветочками. Основу для них я сваляла, а потом вышила бисером. Вот сейчас я попробую показать поближе то, что у меня получилось. такая будет сумочка. Вот на этой сумочке у меня идут переходы цветовых оттенков от черного к светло-серому. С обратной стороны эти переходы вот так вот отчетливо видны. Для узора я добавила вискозу и шерсть других оттенков. Вискоза у меня белого темно-синего и серого цветов вышивать на ней я ничего не буду думаю что она хороша сама по себе и еще одна сумочка у меня вот такая вот такого молочно-белого цвета обратная сторона у нее чисто белая а на лицевой вот, вот весенний кустик здесь же добавлена вискоза как травка и вискоза для придания облаков на небе вот такая вот сумочка внутри сумочки выглядят вот таким вот образом то есть там пока просто шерсть однотонного цвета теперь в каждую сумочку я буду вшивать тканевую подкладку с карманом, застежку на молнии и дополнительно, возможно, будет магнитная застежка. Каждая такая сумочка будет на длинной узкой ручке, для того, чтобы ее можно было носить на плече. Таких ручек у меня в наличии пока нет, и я их заказала на ярмарке мастеров. Теперь вот их жду, и после этого буду заканчивать уже оформление этих трех сумочек. А если вам будет интересно посмотреть, как я шью подкладку для этих сумок, пишите в комментариях, и я сниму для этого подробное видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!